Инфа для тех ребят, кто приехал и собирается приехать также по воеводской визе, не к своему работодателю, естественно, и думает, что на месте он быстренько найдет работу, переоформится. Мы сейчас нашли работу, точнее вчера на третий день нашего пребывания в Аброцлой. Мы сейчас оформляемся на завод, как там будет, мы не знаем, Тоже будем знать. Через 10 дней настолько переоформят, то есть а воеводские приглашения будут перекрывать обычными зазволениями. Все официально. И как бы с этого бывает маленькая проблемка. С эти 10 дней нам надо где-то жить, что-то кушать и тратить денежки. Как, если вы смотрели видео о хостеле, то можно понять, что стоит недешево жилье здесь. Вот. Работодатель жилье дает, но это под Вроцловом это в селе стоит в два раза дешевле чем хостел но все равно что-то стоит что-то нужно платить сейчас то есть такая вот проблемка до работы еще до начала работы еще 10 дней до зарплаты соответственно месяц и 10 дней деньги на исходе потому что брали с собой мало потратили уже половину всего что брали наверное или чуть меньше то есть нам не хватает возможно у вас будет такая же ситуация поэтому думайте как с этим ну, будьте готовы. Во-первых, возьмите больше денег. Во-вторых, оформляйте полугодовые приглашения. Если вы в первый раз, особенно воеводскую визу. Про воеводскую визу смотрите другие видосы. Почему, в чем в чем вообще причина, проблема, прикол. Ну, вот так вот. А вообще, своя весна очень красиво. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, спрашивайте, задавайте вопросы. До новых встреч, видосов. Пока!